Всем привет, с вами Рома! Сегодня мы продолжим видеоурок по созданию игр в ClickTime Fusion 2.5 И вот я решил так сделать в редакторе персонажей Вот, я создал специальную игру как редактор персонажей, где вы можем менять персонажу одежду и его волосы, цвет Ну я так особенно много чего не добавлял, потому что, ну как бы я же это не особую игру делал, а просто для видео, для самого видео ну, конечно, сама игра будет в описании. Можете скачать, поиграть тоже. Будете своих персонажей в создавать. Просто сейчас очень популярно делать игры с редактором каким-то. Поэтому вот я придумал. Вот идея, я пришла сделать вот так. Вот, смотрите, вот одежда. И вот тут с ней цвет волос такой. И вот тут тоже так, же так. Вот, к персонажу я нарисовал все вот эти, И костюмы, и одежду, вот эту, тут все повыбирал. И теперь готово, мы можем заходить и выбирать, что нам надо. Ну, пока оно ничего не кликает, сейчас я покажу вам, как сделать это, чтобы оно выбирало. И да, конечно, вы могли пропустить мой прошлый выпуск по, соз... по созданию игры тоже, где я выкладывал игру в интернет. В систему компьютера поэтому я во всех видео в каких сделаю например какую-то либо игру буду показывать как и их сохранять ну, вдруг то вдруг кто-то там не видел тот второй выпуск ну посмотрите его в плейлисте можете найти ну ладно в общем заходим сюда тут я уже начинал уже все приготовлял и все и готово И как бы ничего сложного это самое легкое самое трудное тут просто все нарисовать а так все своим делом. Вот это наши актовые цвета с этой одеждой. С этими одеждами мы потом активно разберемся. Но чтобы их все-таки не путать, я их побыстро не буду Так как я вам советую так тоже сделать. Все, готово, я поменял все Вот для, для красной футболки Это цвет для одежды Один А, но все равно так, потому что Тут много таких названий Поэтому, а, ладно, мы так оставим Оно всё равно само тут себе понаставляло, но ну, ничего. <как> просто запомним, что самое первое это 4. Для второй одежды 5, 6, 7, 8. А тут дальше 9, 10, 11, 12. Теперь вам легче будет делать. Теперь The Mouse, The Object. Ну, просто про Object выбирайте. И тут все цвета все время вот. С первого и так... И все, и все время там ставите анимацию, ну, какую вы там нарисовали. Ну, общем, я сейчас вам просто так покажу быстро. Готово, теперь мы просто везде выбираем анимацию. Раз желтый цвет, значит у нас анимация будет... Под желтого. Да, конечно, надо анимации тоже вот это лучше по... поименовать. Самый первые у меня это надо начинать, я в красной футболке. Фэллин, это у нас черная. Проверяем. Ну, оно так только обмигает. Чтобы оно не мигало, надо э, поставить во всех анимациях вот так. Чтобы оно было все время э, вот так. И тогда это будет считаться, за, как будто одежда включилась. Это я сам придумал такой способ. Может он какой-то по-другому, а может такой же самый, как я и придумал. Это, корот... Это будет, наверное, самый коротенький выпуск, потому что, ну, тут, как бы, я все уже поделал, только приготовил, осталось только сделать было. Ладно, мы продолжаем. А, точно. И вот, смотрите, теперь мы выбрали, и у нас персонаж такой, в этой одежде и с таким цветом волос. Делаем так дальше. Идет у нас коричневый. Такая это какой у нас? <клес> <клес> Мы можем выбирать себе э, цвет цвет волос с этой же одежкой. Ну, я просто придумал вот такой расклад. Готово. Теперь нам осталось сделать для вот этой униформы охранника или полицейского и для стандартной одежды, в которой сразу наш персонаж и появился в, в игре. Конечно, да, вы можете поиграть в игру. Ну, конечно, я игру вообще... Э -э так сделал просто то что вдруг кто-то редактор для игры хочет своей сделать и вот как делать редакторы очень это даже легче чем стрелялку делать Все готово для первой одежды и для второй. Теперь переходим к последней одежде и потом я вам покажу, как выкладывать. Систему оно куда выкладывать это на Яндекс Диск вообще легко. Ну, или какой-нибудь сайт свой создадите для своей игры. Это я вообще просто. Ну, в интернет я не буду как показывать, то, что как в интернет, это уже второй выпуск просто найдете. Ну, там как бы не сложно. А мы переходим уже к последней одежде и будем на этом заканчивать. И редактор персонажа у нас будет готов. Готовы и расставляем опять по анимациям. Вот, все готово. Вот ваш редактор персонажей. Вы можете добавить, конечно, сюда не только одежду. Вы можете добавить сюда и размер, и толщину персонажа, например. Все. Теперь смотрите, как сохранять игру. Жмем сюда и сюда. Все. Как бы она в документ сохраняется. Ну или вы хотите куда-то в другое сохраняете. Игра. Готово. Вы заходите в документы ищите свое. Вот ваша игра. Редактор. И вот в этом редакторе вы играете себе спокойно. Все. играете, Все. Удачи. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Ссылка на игру в описании. И программа на игру... Ой, какая программа на игру? Программа тоже будет в описании. Всем пока.